с вами Сергеич, вы на канале Алис вот знаете, иногда хочется с жарким летним днем выпить холодненькой водички представьте, вы едете по машине на трассе и тут вы открываете свой холодильник в котором большое количество колы и простой воды этот красавец на 18 литров кушает он около 36 ватт и питается от обыкновенного прикуривателя либо аккумулятора для вас касается, слишком большой и роскошный Есть вот такая, более компактная модель, как подлокотник Маловато, объем. Вам не нравится такое? Цвет, давайте пробуем белый Оп. О, смотрите, баночка газировки И вода, и вода. холодная Кстати, вот это вот уже красавец на 36 литров Температура от минус 18 до плюс 10 градусов Температура вся настраивается. Можем поставить. А, а, заблокировано. Давайте посмотрим, что есть дальше. Есть вот такой вот еще холодильничек. Он уже большего объема. Поудобнее ну, будет. Но он мне кажется не такой мощный. И есть вот такие компактные с подстаканниками. Они идеальны либо вот такие вот подстаканники под охлаждение Кока-Колу. Вот представьте, хотите выпить колу, покупаете баночку, вставляете в прикуриватель И холод через 5 минут холодная. Почему бы нет? Так, а вот наш малыш. Он на 9 литров всего, весит 3 килограмма и только 12 будет работают. Ну, машину неплохо. Пару литров воды можно закинуть. Вот еще вот другие модели похожие. Кстати, можно любой логотип сделать. Можете хоть Теслу поставить. Но это слишком маленькие уже идут. Зато про резинный коврик. Телефон не упадет. Honda, Volkswagen. Ну и простые варианты. Кстати, вот прикуриватель разъем 12 вольт линия тоже водичка Это у нас Это у нас переносной Давайте посмотрим Do We have inside battery no? А, это, это, это просто знаете Переносной холодильник ну, и для любителей совсем классических холодильников. Вот он перед вами. Классический холодильник. Открыли, закрыли. Также от 12 вольт. То тоже, да, 12 вольт. То есть поехали на пикник. Не, вот, жарить шашлык на 9 мая. Вот те холодильники, машину мне очень понравились. Ну, это это тоже машина можно, видишь, на 12 ну, вольт. Ну, видишь, он как-то, он более такой классический, он в минивенче в кургон. <laughs> да. Чувак, чувак уже пятый раз пытается помахать, Придаем придем привет, мама. Привет, мама. Привет, мама. Привет, мама. Привет, мама. Привет, мама. ху. мама. Привет, мама. Привет, мама. Привет, мама. Привет, мама. Привет,